Тепловой пункт предназначен для теплоснабжения и подачи горячей воды нескольким жилым домам, либо другим объектам промышленности. Значит, в настоящее время наш теплофунт модернизировал, так как старое оборудование, которое уже проработав более 40 лет, устарело, не только в моральном, но и в физическом плане. Поэтому произведена реконструкция теплопунта. С установкой автоматики теперь у нас теплофонт работает в автоматическом режиме то есть уже не надо оператору бегать контролировать все приборы учета которые контролируются сейчас автоматикой то есть контролируется и подача тепла и температура расход тепла и давление. здесь реконструировали не только отопление, но еще и горячую воду. Если раньше горячую воду брали из системы, из тепловой сети непосредственно на дом, то есть шла подготовленная вода с котельной, которая, сами знаете, стоит очень дорого, сейчас мы используем водопроводную воду от мух водоканала. То есть это идет даже удешевление воды, так как мы не расходуем теплоноситель для Использование вкратце.